я думаю. А, вот локоток выше. Что? Локоток, наверное, выше чтобы не над головой. А ну, о. Слушай, ну он тяжелый же, а как ты так его крутишь? Физика. Полтора <связывая> <связывая> килограмма уметь. Ух ты, красиво. Что, думаю, ты хочешь, ты Что это? Это просто удар такой. Сейчас я думаю, что еще красиво сделать. Я просто заходила. Угу. Это просто стойки. Угу. Перемещение в стойки? Да. Угу. Думаю, ну, а теперь пожонглируй просто мечом. Что? мечом. А, а не полоса. ходи, не ходи. Литом, ко мне повернись и показывай. Ау. Ну, а что, в боевой стойке, перемещаясь, с поворотами, Ой. разворотами. Да? да. Ну, точнее, остальные тренировались, а мне, кажется, тяжеловато. Я понял. Ну, давай, что можешь. О, смотри, моя любимая штука. Э, ну, как, как, как перехватить? Чтоб тебе видно было. Давай. Как, как перехватить и облицов, выхват в обратную. Давай, показывай. Так. Угу. А теперь э, слитно. Раз-два, перехватила, раз-два, перехватила, раз-два. Потому ну, что не получается, что получается. Угу. А? Блин, а обратно из обратного обычно не могу. Понял. М -м -м. Круто, круто, очень круто. Ну что, сейчас показать могу. Мама, смотри, я могу.